Сколько дорог, как лучших песен, Забыто уже, я бы нашел еще интересней, Но не по душе, то, где любовь моя осталась. Я боготворю, мне говорят, она не в радость, Но я же люблю Там, где любовь моя осталась По ней иду, разве напрасно улыбалась Мне на беду Моя любовь не теплый ветер Но я люблю все, что имел я с ней на свете Теперь ловлю